Скажите, много ли целей и планов у годичного ребенка? Или у трехлетнего ребенка? Или у пятилетнего ребенка? Много ли у него целей и планов на будущее? Идет ли он зарабатывать деньги для будущего? Идет ли он и заботиться, во что ему одеться? что ему покушать и где ему жить и все остальное. Суетиться ли он об этом обо всем? И Иисус сказал: если вы не обратитесь и не станете как дети, если вы не возложите все свои заботы на Господа, если вы не будете искать прежде всего царствия Божьего и правды Его, то вы никогда не сможете войти в Царство Небесное. Почему? Потому что у вас есть планы, у вас есть цели, у вас есть своя личная жизнь, у вас нет родителей. Вы сами о себе можете позаботиться. Вам не нужен Бог. Бог для вас просто как бесплатное приложение. Когда у вас какие-то проблемы, с которыми вы не можете справиться сами, вы вызываете Бога, вы обращаетесь к Нему и вы требуете, чтобы Он вам помог, потому что Он ваш Бог, потому что вы сделали Ему, видите ли, такое одолжение и вы признали Его своим Богом, но с такими условиями ты никогда не войдешь в жизнь вечную, потому что тебе нужно обратиться и стать как дитя. Тебе нужно стать чадом Божьим, который послушен своим родителям, который исполняет все повеления своего Отца Небесного. Обратись, отрешись от всего, возьми свой крест и исполняй волю Отца нашего Небесного. Да благословит вас Господь наш Иисус.